Он еще мал и, скорее всего, плохо умеет водить. В этих местах легко заблудиться. У меня есть шансы догнать его. И к тому же не пешком. Ставьте лайки за продолжение, если хотите узнать, что будет дальше. Давайте наберем 10 тысяч лайков. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал. А то смотрите, смотрите, а все никак не подпишитесь. Ну, давай, нажми на красную кнопочку.